Привет, друзья! На связи президент Академии Успех Вместе Андрей Шаура. И у нас сегодня с вами серьезный взрослый разговор. Мы поговорим с вами на такие темы, как ответственность, дисциплина и каким образом зарабатывать тысячу долларов в месяц через интернет. И также, что необходимо вам делать, чтобы стать лидером мирового уровня и зарабатывать, так же, как и я, миллионы долларов. Смотрите, чему научил меня мой наставник, мои тренера. Сейчас я вам расскажу. Все очень просто. Когда ты начинаешь дело, то ты должен 5 часов в сутки минимум заниматься без перерыва, Этим направлением ты не должен смотреть телевизор, пить, бухать. И в течение полтора года тебе необходимо каждый день 5 часов этому уделять. Тогда у тебя навыки улучшаются и доходы начинают расти. Когда ты это осознаешь, что у тебя есть ответственность, а не только права, тогда ты достигнешь больших высот. К сожалению, многие люди... Выбирают поспать, погулять, посмотреть телевизор. И они говорят, зачем я буду ходить на одни и те же презентации, на одни и те же тренинги. Это их ошибка. А зачем каждый день пить воду? А зачем каждый день кушать? А зачем люди ходят каждый день на работу? Правильно. Потому что постоянные действия дают людям результат. И когда... Формируется новый бизнес, новое движение. А сейчас, как вы видите, я создал невероятный рост, используя свой опыт и навыки. И компания, которую мы сегодня продвигаем через Академию Успех вместе, процветает. Бэпик, без Бэпик, лучшее совершенство. Идет невероятный рост, обратите внимание. Вот с марта. Хотя в мире кризис. Паника, а мы растем. И сегодня я формирую совершенно новый лидерский состав. Он может состоять из старых, из новых партнеров. В чем суть? Сейчас я вам объясню. Никто не помнит, друзья, плохих президентов, плохих чемпионов, разовых чемпионов. О чем я? Никто не помнит, кто первый бриллиант Тараза, никто не помнит, кто первый бриллиант Украины, никто не помнит, кто первый выполнил бонус жизни. Помнят, друзья, лучших из лучших, кто сейчас на экране. Это вот очень важно осознать. Я этот закон давно понял. Будь всегда на сцене, будешь успешным и богатым. Меня этому научили наставники. И сегодня у вас есть вывод: каким путем вы пойдете, что вы хотите. В этом проекте я заработал более 4 миллиона долларов, а сейчас планирую заработать в разы больше. Почему? Потому что я чувствую, что мы растем, потому что я чувствую, что это необходимо людям. Я чувствую, что мы должны помогать людям. И поэтому... Я расформировал, так же, как это сделал Путин, правительство он расформировал, а я расформировал специально лидерский состав, топ-лидеров, лидеров, бриллиантов, чтобы с нуля любой новичок и партнер проявили себя. Я хочу сегодня помогать тем, кто хочет прорываться вперед. И вот это обращение для тебя, мой друг. И мною создана система, где есть четкий алгоритм, где есть четкое расписание. Это работа, это ответственность. Мы не должны пропускать, если мы хотим зарабатывать. Мы не, хотим, мы не должны пропускать, если мы хотим быть успешными. И сейчас главная мысль, о которой я хочу тебе сказать. Ты можешь быть лучшим лидером. Я буду тебя промонтировать в твоем городе, в твоей стране. Ты не представляешь, насколько важно, когда про тебя говорит наставник, когда про тебя говорит топ-лидер, лидер, когда про тебя э, говорит президент. Вспомните пример. Борис Ельцин сказал, я устал, я ухожу. Давайте вот проголосуем за Владимира Путина. То есть одного слова Ельцина, Хватило, чтобы Путин стал президентом. Вспомните другой момент. Владимир Путин два срока оттрудился, ему третий нельзя было, и он сказал, я рекомендую Медведева, голосуйте за Медведева. И одного слова было достаточно, чтобы его выбрали. О чем я, друзья? Я сейчас вам раскрыл тайну, как все топ-лидеры лидеры стали кем-то. Их просто кто-то заметил, их кто-то просто продвинул, их кто-то стал показывать, про них кто-то стал просто говорить. Понимаете, о чем я говорю? Когда ты начинаешь, ты тренер, говорить, вот это вот хороший футболист, пусть он идет играть, то его выпускают. И вот сегодня многие мои ученики достигли больших высок, потому что их заметили, их продвигают. И если я тебя замечу, я буду тебя продвигать, трудолюбивого, доброго. Понимаешь, о чем речь идет? Толерантного. И поэтому я решил расформировать все лидерские позиции и объявить, понимаете, новую волну. Я хочу, чтобы министры не были жирными, о чем речь идет. Чтобы они не зазнавались. Я хочу, чтобы все росли, чтобы были соревнования. Чтобы каждый новичок осознавал, который приходит в большой зал к нам на обучение, что он может быть рядом, он может за столом быть, он может быть на видео. То есть я хочу, чтобы каждый из вас осознавал, вакансии открыты, быть лидерами Академии, суперлидерами, бриллиантами. Естественно, я хотел бы, чтобы и старый состав себя проявил. Но если он себя не проявит, то. Вы понимаете, незаменимых не бывает. Это история. Вспомните политику, вспомните спорт, вспомните религию. Это везде так было. Понимаете, о чем речь идет? И вот сегодня я вижу, что некоторые лидеры не соответствуют лидерам, некоторые бриллианты не соответствуют бриллианту, некоторые э, люди не могут быть спикерами, некоторые люди не могут быть топ-лидерами, некоторые люди не могут быть супер-лидерами. И Естественно, естественно, с них снимается внимание. Их перестают показывать по телевизору в Академии. Их перестают показывать в Инстаграме, в ленте. Про них а, перестают а, говорить в соцсетях. Вот она главная идея. Если ты сейчас будешь системным, тебя заметят. И будем тебя продвигать. И ты будешь зарабатывать. Это вот очень важная политика. Поэтому... Я снял внимание с тех людей, кто занимается сразу несколькими проектами, кто занимается пирамидами, кто обманывает людей. Я снял с них внимание, потому что люди не могут быть носителем добра. В Академии Успех вместе должны быть люди добрые, исполнительные, благодарные, трудолюбивые. Вот в чем суть. И, друзья, рост идет невероятный, бизнес растет, доход растет. Я сделал это не потому что плохо все, а наоборот, потому что слишком все хорошо и чтобы бочку меда никто не испортил, чтобы не было антипримера. И всем спикерам дал задание показывать каждый день результаты по доходу, по продукту только тех людей, кто будет соответствовать определенным действиям. И если ты лидер, первое, ты должен сделать заказ в начале мая. Это правильно? Как рекомендует система. И мы тебя начинаем отслеживать. Ставим галочку. Вот этот человек соответствует системным действиям. Но если тебя здесь нет, минус. Видите, как работает система? Нужно продвигать лучших спортсменов. Дальше с вами идем. Каждый день проходит прямой эфир. Естественно, человек должен сюда ходить как на работу. Он не должен пропускать. И робот запрограммирован так, что все имена и фамилии есть полный отчет кто ходит кто не ходит в каком количестве ходит и э, еще раскрою секрет робот даже считает нажали вы вот кнопку play или нет в прямом эфире то есть робот отслеживает все и он показывает самых активных и потом с этими людьми естественно мы начинаем двигаться вперед потом я смотрю кто выполняет системные действия если человек в группе, Академия успех вместе. Добавляет ли он сюда друзей? Это обязанность человека. Дальше. Сегодня будет в 14.00 и в 19.30 Москвы прямой эфир. И я легко буду проверять в соцсети людей, есть ли у них заметки и есть ли у них коллективный разум. Я сейчас людей научил делиться прямым эфиром. И когда человек делится, то он, у него остается, понимаете, прямой эфир. Вот я сегодня делился, видите, и уже за 9 часов 6 тысяч просмотров человек посмотрел. Простыми словами, проверяю, соответствует ли Вовк Иван определенным критериям или не соответствует. Я захожу и начинаю проверять. Я смотрю э, заметочки, я смотрю, э, что он делает, как он делает. Понятно, да? И вот сегодня мы будем смотреть. Что человек делает, сколько заметок делает, сколько видео в YouTube. Мы будем это все проверять и отслеживать. Вот вышел тренинг. Если на этом тренинге у человека будем проверять, если три заметки по продукту, по доходу, это коллективный разум, мы работаем на команду. Это наша ответственность, друзья, работать на команду, на командный результат. То есть мы должны выполнять то, за что мы получаем в будущем деньги. И все просматривается, понимаете? Вот я вижу Надежда Дручинина. Естественно, ей плюсик. То есть простыми словами мы начинаем проверять, кто соответствует, каким критериям. И когда мы это поймем, когда мы начнем делать, то мы начнем, во-первых, зарабатывать. Во-вторых, про нас начнут говорить. Мы начнем зарабатывать еще больше. И я вижу у Надежды Дручининой видите, совместный плюс. Просмотр выставлен. Я вижу, что у нее что? Лайк есть, комментарий есть. Я вижу, что в Инстаграме она подписана. Я вижу, что лайки, комментарии она пишет. Дальше. Я вижу, что человек находится в чате первой линии. Это чат первой линии сейчас для новичков я создал. Я вижу, что она находится в чате активных партнеров. Я вижу, что она находится в новостном чате, в чате команды. Видите? То есть я вижу, что человек выполняет свои критерии, она находится, э, у нас партнер должен находиться, получается, самый простой, вот, э, минимум в трех чатах. Чат новостной, чат команды, чат первой линии. Если он вырос, он переходит в чат активных партнеров. Если он еще вырос, он переходит в чат суперлидеров, бриллиантов, лидеров. То есть стремитесь попадать из чата в чат выше и выше, понимаете? Проявляйте себя. И вот мы сейчас будем отслеживать, кто соответствует лидерским критериям и про вас будем говорить. И вы будете становиться суперзвездой. Понимаете? Мы будем вас учить, вы будете попадать в главные фильмы. Друзья, давайте в Но они смогли. Жить. Это Я все услышу. будет давать вам преференции. То есть сейчас. Мы будем отбирать тех людей, кто системно выполняет определенные действия. Потом в ваши города мы поедем проводить благотворительные тренинги. Там мы будем на сцене говорить, что это лидер региона, лидер города. Понимаете? И плюс в интернете также будем вас везде промотировать. К вам будут тянуться люди, потому что о вас будут говорить. Вот Это называется эффект наставника. Эффект третьего лица, когда про тебя говорят другие. И вот чтобы вот так жить, чтобы э, вот так вот, вот отдыхать, нужно много трудиться. И когда вы это осознаете, вы станете большими. Я родился в бедной семье и сегодня полностью это исправил и вам помогу. Зарабатываю достаточно приличные деньги и есть четкий алгоритм. Поэтому послушайте это сообщение, перешлите всем партнерам я бы хотел, чтобы вы осознали, хорошо, если будут говорить про ваших партнеров, тогда вы тоже будете расти, и хорошо, если будут ваши партнеры действовать. Проверяйте, заказ сделали вы или нет в начале месяца, проверяйте, если вы в группе богатых и здоровых, получается, в фейсбуке, потом проверяйте, подписаны ли вы на YouTube, на Инстаграм. Делаете ли вы лайки, комментарии, потому что мы все это проверяем, мы следим, проверяем и будем промотировать именно самых активных. Кто делает задания, кто в команде, кто в системе, кто каждый день ходит на работу согласно расписанию. Не телевизор смотрит, не бухает и вы будете зарабатывать большие деньги. Покажу вам один пример. Вот этот парень пришел с завода и у него был выбор. Либо всю жизнь работать на заводе, либо нет. Он заработал в Академии более миллиона долларов, более 75 миллионов рублей. Благодаря моим знаниям и тому, что я его промотировал. Я этот это лидер, он соответствует. И к нему люди тянулись. И о чем я сейчас сказал? Он мог всю жизнь работать только на заводе. Но он, когда начинал, был системным. О чем речь? Он работал в 8 утра. А тренинги шли по его времени в 12 ночи. Но он не пропускал тренинг в 12 ночи. Он слушал час-два тренинг. И после тренинга полтретьего ложился спать. И просыпался каждый день в течение полгода в 7, полвосьмого утра и бежал на завод. То есть, понимаете, он выбрал. Он выбрал, что ему знания нужны. Он сюда начал ходить и потом уволился. Я надеюсь, вы меня услышали. У нас идет рост. Это вы видите по графикам. Это вы видите по количеству людей в прямом эфире. Сегодня мы создали мировой рекорд. Вот запись, если мне не верите. Можете посмотреть. В прямом эфире без акций в Академии Успех вместе было 1550 устройств. Вот сейчас я вам покажу, видите, 1550 устройств. И в группе Facebook было одновременно. Получается в данном случае половиной тысяч устройств. Вот, видите, сейчас уже э, устройств 5800. То есть, и в Ютубе было 300 устройств. И на каждом устройстве э, было, друзья, по одному, по двое, по трое, по пятеро человек. Посмотрите вот этот тренинг. Мы сегодня собрали от 7,5 тысяч до 12 тысяч участников в прямом эфире. И вы видите, все процветает. Это потому, что мы сейчас промотируем тех, кто соответствует успеху. Вот. И поэтому сегодня вы видите, что я уже не промотирую определенных суперлидеров, бриллиантов, лидеров, потому что люди должны измениться, все мы должны измениться. Потому что сейчас я буду показывать на всех тренингах и презентациях только тех людей, кто вовремя делает заказы, кто вовремя ходит на презентации, на тренинги, кто делает совместные Просмотр. Каждый день у вас будет это оставаться. Это можно будет все проследить. То есть выбор за вами. Хотите быть долларовым миллионером или хотите всю жизнь донашивать и жить на пенсию. Я свой выбор сделал давно. Это помогать людям. И если вы хотите, мы всегда рады вам помогать. С вами был ваш друг, президент Академии Успех вместе Андрей Шаура. И за последние 4 Получается, за последних 3,5 года мой доход составил более 300, более 300 миллионов рублей, более 4 миллиона долларов в этом проекте. Все, всех обнял. Жмите лайк, три комментарии, три комментария, выполняйте все, как вам рекомендуют.